Мегаудачные покупки в Бланка Делюкс. Покупай технику в нашем салоне, стирай скретч-поле и получай моментальную выгоду. Спешите, акция до 31 октября. Салон бытовой техники Бланка Делюкс, улица Ленина, 64, телефон 68 12 12.